А ты видел ну. видео, как доктора перед ней ползают на коленях? Конечно, видел. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. С освобождением тебе. Выиграли касацию, да? Во-первых, я не псих. Я там пробыл всего пять месяцев. Врачам Камчатки привет. Никто не ожидал. Я должен был ее проиграть. И начали вести этот суд. Ему живые включили, да? Да. Что у тебя с вещами? Вернули? Вещи вернули, но не все. Что они там на они то хотели? Нет, любви у меня к сотрудникам полиции маловато. Ну Вот плохо, что маловато. Надо их еще лучше любить, чтобы их народ тоже любил. Полицейских без всякого основания ударил его по лицу. Это да, это все надо показывать. И фамилиями отчество его, и фотографии его, и звание, должность. Все, все показать, и что он сделал. Пускай народ знает. Но у меня была достаточно тяжелая обстановка. На тяжелые психотропные средства у меня, так сказать, укололи психотропными веществами. Была попытка убийства, в чем не одна, три штуки. Суицидальный эффект. У меня было три приступа суицида, которые я, естественно, погасил. Хотел себя убить. Беспричинно, конечно, медсестры откачали. У Меня убили врачи этой клиники. И после этого все прекратилось. Правда, я сбросил 26 килограмм. Это рекорд. Из-за конечно. Кто пробывал в этой клинике больше пяти лет, у него зубов нет вообще. То есть вообще годами людям не дают свежих овощей. У людей просто элементарная ЦНГ. Я сейчас готовлю материалы в Суд? Там туалетная бумага была в туалете? Конечно нет. А как? Как ходить? А как же медицинская тайна? Ну, Шелкова от меня бегала. То есть там все держится на страхе. А сколько там пациентов всего было? Больше 800 человек. Где только 850 человек. За меня люди боролись. То есть тебя обкалывали до такого состояния, что ты падал, да? Да. То есть тебя незаконно туда поместили? Да. Шуманина освободить немедленно. Так Под тебя судить. еще и мировой судья судил? Да. Антимировой. Здорово. Здравствуй, Антон. С освобождением тебе. Благодарю. Рассказывай, что произошло. коса это выиграли касацию да? Да. Ну, в общем-то произошло два события, которые оказались, значит, решающими в данной, в данной ситуации. Первое событие главное, то, что врачи, они когда детально разобрались в том, что, во-первых, я не псих. Я абсолютно психически здоровый человек. И, значит, к ним начались звонки всякие разные с пожеланиями, чтобы я подольше пробовал в заточении. А с другой стороны, так сказать, началась ну, серьезная работа общественных организаций и, значит, людей. По моему вытаскиванию из этого, так сказать, заточения. Вот. Они приняли решение не играть в политические игры. Это в Уссурийске. И поэтому вместо пяти лет, которые мне, так сказать, сватали э, прибывание за решеткой, я там пробыл всего пять месяцев. И когда меня перевели на Камчатку, то есть составило судебное решение о том, чтобы изменить режим на специализированного, на общий режим меня перевести, здесь на Камчатке вообще никто не захотел из врачей заниматься, скажем, ну, фальсификацией э, истории болезни, э, с тем, чтобы признать там всячески искусственно, значит, меня там психически нездоровых людей так за врачам камчатки привет Да. то есть получилось так по сценарий который был прописан то есть мы договорились с врачами где-то в конце января в начале или февраля я должен был пройти медицинское свидетельствование то есть комиссия врачебными должна была после которой через суд меня просто прекращать мне всякое лечение поскольку я не являюсь больным человеком вот. И в принципе, вот мы вот на этом, скажем, сценарии, мы, скажем, согласились, то есть, чтобы не ругаться, а чтобы как-то вот двигаться в одном направлении, друг другу не создавая проблем. Вот. Ну а то, что произошло вчера, 21 числа, об этом вообще, так сказать, никто не ожидал. То есть почему-то были все уверены, что заседание конституционного суда, по тому делу, по которому меня поместили за решетку, я должен был, так сказать, по всем правилам вот этой подковерной игры, я должен был ее проиграть. То есть должны были оставить решение судов первой апелляционной станции в Сирии. Но я и Надежда, моя супруга, то есть мы пришли в суд и начали вести этот суд именно от лица живого человека. И в общем, ну, со всей соответствующей, значит... Нет, не от лица. Лицо это – не, не, это не живой человек. Ты говоришь, от лица живого мужчины. Нет, лицо и живой мужчина – это две разные вещи. Ну, хорошо, не буду вдаваться в подробностях, но вот однако вот это была применена, вот эта тактика. Вот. Тему живые и, включили, да? Да. И в этой ситуации, значит, э, ну и плюс, моя там речь там на четыре страницы была, которую я зачитал, из которой следовало, что все, что относительно меня было происходило, это и уголовное преступление по помещению на бронительное лечение психиатрическое психически здорового человека вот и к удивлению всех что-то звук какой-то цветы постукивание железное это надежда готовить на кухне а, -а, -а. а дверь нельзя закрыть в комнату сейчас закрою давай я лучше по вопросы позадаю которые все волную, всех волнует чего у тебя с вещами? Вернули? Я смотрю, у тебя ноутбук появился, да? Вещи вернули, но не все. Они вернули, не вернули два жестких диска, вот, и еще, еще два жестких диска не открываются, они их сломали. Вот, несколько портативных видеокамер забрали себе, так сказать. Вот, карты памяти всех повытаскивали, значит, самые флешки. И, значит, поставили шпионскую программу в компьютер. Но я ее уже удалю. <свят> что они там на шпионе-то хотели? Ну, они, ну, что с них взять-то, господи. Тут уже тяжело, так сказать, с точки зрения дурака. Но есть у них появилась какая-то шпионская программа, надо ее поставить. А то, что она вычисляется махом, так сказать, любым антивирусом, вот как шпионская программа, то они об этом же не подумали. Они вообще думать не умеют. Это же менты у ну, да. Поверь мне, так сказать, когда я получаю эту технику в таком состоянии, у меня к любви у меня к сотрудникам полиции маловато. Ну, вот плохо, что маловато. Надо их еще лучше любить. И по почаще их освещать, показывать их лица на видео. Чтобы их народ тоже любил. Ну, это мы тоже будем делать. Они тут избили моего товарища Вадима. Вот я сейчас буду этим заниматься. Просто завтра буду писать бумаги о том, что они совершили полицию в уголовное преступление. Где, как, при каких обстоятельствах, что там? Ну как, поставил машину, значит, это было в сентябре этого года, 20 -го года. Поставил машину на день города, недалеко от площади Ленина. Они к нему придрались, вот, о том, что не так ее поставил. В итоге закончилось тем, что полицейских без всякого основания ударил его по лицу. Фамилия полицейского известна? Да, известно все. Но у меня сейчас этой информации нет, но он мне должен послезавтра принести все бумаги. Я буду об этом уже знать. Ну, тебе более, более подробно тебе расскажу. А так они просто его избили, а потом еще пытается его к ответственности за то, что он не, не выполнил законные требования от сотрудников молиться. Но прохожие, которые были, они ввели видеозапись. И там видно, как его убьют без всякого на то основания. И видно, как у него из руки вырывает полицейский вот, кстати, телефон и бьет его в об землю. Это все на видеозаписи. И Следственный комитет не хочет возбуждать уголовное дело, потому что это, оказывается, телефон, полицейский свой телефон, окажется, ударил о землю, понимаете? Вот. Хотя не самого этого разбитого телефона, Значит, доказатель, что это именно что это вот, вот это вот телефон, и вот он разбит, и вот, значит, пожалуйста. То есть, ну, просто такие смешные отмазки для того, чтобы выгородить полицаев, так сказать, которые избили человека и разбили ему телефон. Ну, просто смех и грех. Поэтому, конечно, судя по всему, будет, будем это освещать в эфире. Это да, действует. это все надо показывать. И фамилиями отчество его, и фотографии его, и звание, должность, все, все показать, и что он сделал. Пускай народ знает. Тон, Конечно, нет, я, я согласен с этим, это надо делать. И мне я... расскажи, что, что там у тебя было в Иссурийске за пять месяцев? Я так понял, тебя сразу на капельницу да, посадили. Ну, у меня была достаточно тяжелая обстановка. Они сначала не хотели меня трогать, а потом, когда получили указивку сверху, на тяжелые психотропные средства меня, так сказать, укололи. Наверное, недели две я был почти практически в беспамятстве. Но потом э, начал потихонечку ну, аутогенная тренировка, то есть вот эти медитации, начал выводить из себя эту всю гадость, и потом они прекратили колоть, почему? Потому что, ну, у меня перестало это лекарство, на меня перестало действовать. То есть я с ясной головой оставался. Вот, и потом они сами поняли, что в этой игры лучше не играть, и прекратили меня пичкать этими психотропными веществами. А до этого была попытка убийства чем не одна, три штуки. Подобрали мне такой препарат, который побочным эффектом, при его совмещении с другим препаратом, дает э, значит, суицидальный эффект. То есть у меня было три приступа суицида, которые я, естественно, погасил силой воли. Как они выражались? Ну как, хотелось себя убить. Беспричинно? Беспричинно, конечно. Вот, Естественно, я это дело поборол. Вот, но мне потребовалась значительная сила воли, чтобы это сделать, так сказать. Ну, то есть я остался невредимым. Потом, значит, у меня начались после приема препаратов давление упало 60 на 100, 60 на 40 падение давления. Тоже, так сказать, ну, медсестры откачали. А потом я уже как закончил эту историю тем, что когда все-таки мне удалось добиться звонка телефонного с супруги я прямо там, там как, что ты звонишь в присутствие медсестры, я сказал, что значит, если со мной что-то случается, обращай внимание, что мне вот ты вот это все рассказал, что если со мной что-то случается, то обратите внимание, меня убили врачи этой клиники. Почему? Потому что вот были три случая значит, судоицидального значит, эффекта, то есть прием препаратов. И значит, потом значит, был случай значит, вот этого падения давления, и после этого все прекратилось. Ты мне скажи, когда последний раз тебе что-то вкалывали таблетки там давали или капельницу ставили В сентябре, Два, в двадцатых числах сентября. 20 а у тебя года. у тебя сейчас что-то состояние такое уставшая да? Ну я просто целый день работал. А, ну да. А вообще-то, кстати, я, ну естественно, там режим дня, там зарядка обязательная, то есть себя в форме поддерживал. Правда, я сбросил 26 килограмм за это время. Это рекорд. Да, но я не переживаю, мне как значит, поскольку у меня сахарный это диабет. Подожди, подожди, это из-за чего? Из-за диеты или из-за нервов? Из-за нервов, конечно. Но и там и диета тоже замечательная. Там, Кто пробывал в этой клинике больше пяти лет, у него зубов нету вообще. Почему? Потому что вода там непригодная для питья. То есть люди чистят зубы водой, которую запрещено официально пить. Почему? Потому что у них система вот эта вот, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, она не менялась там, ну, с момента постройки этого здания. То есть там такая грязь, такая, значит, вот ржавчина там всякая-то там антисанитарные вещи, которые нельзя, то есть она официально непригодна для питья. Вот. И второй там признак. Там люди за все время, так сказать, не получают ни одного свежего я, значит, овощей, ни одного свежего фрукта. То есть вообще годами людям не дают свежих овощей, и людей просто элементарная цинга больных. Вот. Я а и, подожди, а цинги же витамины дают, там, цитрусовые всякие. Это у вас все было? Фрукты, овощи? Я только что тебе сказал, ничего не было. То есть там прямо в меню, я специально еще снял копию с этого меню, то есть недельное меню, там, значит, раскладка, там нет ни одного свежего овоща, ни одного свежего фрукта. Поэтому, в принципе, там у людей... Но меня поддерживала приморца наша, славяне. Это и казачество приморское. Они там взяли надо мной шество, так кстати. Поэтому мне раз в неделю передачка была с фруктами и с овощами свежими. Я, собственно, избежал этой... Ну и друзья, которые мы по палате там были, среди которые, мои соседи, тоже, естественно, с ними делился. Хомячить одну рыбу не приучен. Нормально было, то есть у меня нормально. А у других, которые ну, уже проходят долгое время, у которых нет такой возможности получить передачи с воли, вот, они, да, остаются без зубов. Вот. Поэтому я, естественно, все это дело, ну, держал нормальный режим. И, в общем-то, удалось мне, из... а потом, когда врачи поняли, что это бесполезно, вот мне вот уже после, уже с октября месяца, меня уже не трогали вот этими психотропными веществами. Вот так было. Но, естественно, я это дело никому не собираюсь пускать с рук, тем более там же люди остались. Я сейчас готовлю материалы в суд э, с тем, чтобы, значит, э, привлечь э, руководство этой клиники, к ответственности, гражданской правовой ответственности, а потом, я думаю, что и уголовной ответственности привлеку, за, значит, именно геноцид по признаку значит, психического э, нездоровья. То есть человек, которые а. находятся которые находится... А кто там был лет, врач? Такая Шоколова есть. Шоколова одним. Галина Викторовна, да? Да. А ты ну, видел видео, как это доктора перед ней ползают на коленях? Конечно, видел в Российской Федерации этот праздник начал отмечаться с 2002 года. Который как бы также направлен на то, чтобы снизить, скажем так, негативное отношение общества к психиатрии, как к науке. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом Удовольствие. Молодого еще. На сегодняшний день психиатрии далеко шагнула вперед, и у нее как раз направление психопрофилактика. Следователи же говорят, что шансов выжить у пациентов фактически не было. Многие из них находились под воздействием сильнодействующих лекарств. Спасатели сильно запоздали, а на окнах были металлические решетки. Это вот как раз она вот почему. Они создали ситуацию, при которой очень хорошо набивать себе карманы, наживаясь на значит, судьбах и здоровье значит, пациентов, значит, лишая пациентов элементарных, предусмотренных ну, значит, обыкновенным рационом питания, нормального питания. Что там говорить о рационе? Ты, ты мне скажи, там туалетная бумага была в туалете? Конечно нет. А как? Как ходить? Я, ну я, как, я, как было, бабу, таким образом, с, с ней, так сказать, ходит у себя, так сказать, То есть э, у него за свой счет туалетная бумага. сургуте тоже не было. Куда она вся девалась? Ну, они, они, они ну. на всем этом зарабатывают. Я знаю, что вот я разговаривал с э, пациентами, э, с ребятами, они говорят, что у них э, фактически вся мебель, вся техника. И, значит, и в кабинетах, и в ординаторских кабинетах врачей она вся куплена за деньги, так сказать, больных. То есть специально там есть, специально есть значит, такие там сестра-хозяйка, которая занимается передачами. Как говорится, предлагают пациентам скинуться там на какой-то какой там предмет мебели, или там на какое-то видеонаблюдение тоже, кстати. Там в каждой палате по две видеокамеры. А у этой клиники нет лицензии на э, производство э, и обработку видеоматериала, содержащего персональные данные пациента. То есть, и причем не просто ведется видеодоблюдение, ведется видеозапись. То есть это там на человеческие все на права человека там наплевали, так сказать, в три горки. А как, а как же медицинская тайна? А вот это я тоже хотел спросить. Я задал вопросы, значит, ну, Шокова от меня бегала. Вот. А начальнику отделения я там задал вопрос: говорю, а как насчет персональных данных, как насчет медицинской тайны, как насчет, значит, права, значит, конституционного на сохранение этой самой личной? Подожди, подожди. подожди. Фамилия Заведующего. Щедрин. Щедрин? Да, фамилия Щедрин. Имя отчество помнишь? Конечно, помню. Владимир Юрьевич его Владимир Юрьевич. Да. Ну, надо еще отдать должное, что э, беда-то заключается не в том, что такие они бессовестны, они бессовестны. Беда заключается в том, что среди пациентов нашелся только один человек, кроме Шуманина, который согласился подтвердить все эти данные. То есть, э, что в случае, когда его вызовут в суд или в какой-то любую там, какую-то проверку, там, следственный орган там или прокуратуру, он готов дать показания, не испугался, что значит так это есть на самом деле. То есть там все держится на страхе. А сколько там пациентов всего было, ты видел? Ну, в самом отделении, в котором я лежал, так сказать, 120. А всего в Уссурийске, в вот в этом э, комплексе? Больше 800 человек, где только 850 человек. Вот И это бизнес. Они, они очень хорошо на этом имеют, это абсолютно точно. Я ни за что не поверю, то, что какое-то медицинское учреждение, типа института питания там, да, или какие-то другие министерские приказы, позволят составить меню, в котором нету не присутствует ни одного свежего овоща, ни одного свежего фрукта. Ну, не может такого быть. Конечно, да это не то, что не может, это по закону положено. Витамины обязательно. Вот. А у нужно... них вот я просто я это абсолютно точно знаю, что у них, кстати, если надо, я могу сбросить. Значит, это у меня на видео. На... Я отсканировал просто это эти меню. Давай, там, давай, что? покажу, покажу всем. Пускай все да, увидят. То есть, что? Да, я тебе сброшу. Вот. Что 8, 850 человека э, живут без витаминов вообще. Вообще без витаминов. То есть, там прямо написано, четко что, значит, нету там, то есть в этом меню ни одного овоща свежего, ни одного свежего фрукта. То есть они там уже обнаглили настолько, что это прямо не скрывает этого. В общем, я это, очень обрадовался. У меня прям ощущение какого-то праздника, как будто у тебя день рождения. Еще и елочка это сзади. Нет, общем... ну, у меня все нормально. Так, конечно, я, я еще хочу сказать, что э, мне повезло, что э, за меня люди боролись. То есть я очень благодарен всем тем, кто, так сказать, писал письма, кто звонил. То есть там, ну, если брать в хорошем смысле слова, администрация этого учреждения, так сказать, это, в этой шоковой компании устроили такой хороший общественный террор. Хороший, в хорошем смысле. То есть им не давали, то есть спокойно, скажем, творить свое черное дело. Вот именно благодаря тому, что за меня хлопотала общественность, так сказать, меня, они прекратили себе вот эти издевательства Галлопередовым которые они в отношении меня, так, так сказать, производили. Вот, эти все, вот эти, прекратились все эти переборы, э, сочетание лекарств, которые вызывают суицид или потерю, э, падение давления. Подожди, а у тебя, тебя же там было, это, повреждение колена какое-то, то есть тебя обкалывали до, до такого состояния, что ты падал, да? Да, у меня две ссадины, так сказать, одна на колени, другая, так сказать, на руке. Что Я падал, да, фактически я шел, потерял сознание и падал. Почему? Из-за этих лекарств. Ну, то есть это было, ну, ну, я не говорю о том, что там сила воли и все такое прочее, это, это, это понятно все, это все присутствовало, но этого вот, для того, чтобы бороться с этой машиной мало, нужно обязательно, чтобы за человека, так сказать, снаружи, то есть на воле, Хлопотали, чтобы люди значит, не давали спокойно всей этой мафии, эти, психиатрической, значит, издеваться, ты избав... а в отношении меня избавляться от человека. Потом уже, да, они когда поняли, что эта война, так сказать, им не приносит ничего, кроме проблем, они, видимо, сказали заказчикам этого безобразия, что мы ничего не можем с ним сделать, вот, и оставили меня в покое. Ну, ты это, не расслабляйся. Я думаю, они это сейчас что-нибудь могут новое, новое что-нибудь придумать. Ну, ты знаешь, врачи уже ничего делать придумывать не будут. Потому что Камчатские врачи уже, так сказать, я с ними имел разговор. Так подожди, сейчас. подожди. Решение о, о чем говоришь? Что э, решение первой инстанции незаконное? То есть тебя незаконно туда поместили? Да. Решение есть, первой ты... и апелляционной подожди. инстанции незаконно. То есть тебя полностью реабилитировали? Нет, они вернули дело на новое рассмотрение, но э, там написано, э, значит, Шуманина освободить немедленно с принудительного лечения. И второе, это Петропавловск-Камчатскому суду решить вопрос о подсудности данного дела. То есть они о чем, э, о чем это говорит фраза? Говорит о том, что меня не мог мировой судья, так сказать, судить. Так Под тебя судью. еще и мировой судья судил? Да. Зашибись. Антимировой. Да, точно. Они с антимиром, с темных сил Дело в том, а, что. А это есть, само решение есть? Постановление. Нет, пока его нету. Почему? Потому что оно было только вчера, так сказать, озвучено. Ну по идее тебе должны были копии выдать сразу, нет? Нет, они не выдавали никакой копию, потому что была видеоконференц-связь. Это, это был девятый кассационный суд в Владивостоке. А, а, там... а за, запись осталась? Запись, да, они сохранят эту запись. Мне сказали, я, я уже написал заявление, чтобы ее выслали. У тебя нету? Но у меня-то ее нету, откуда мне она возьмется? Это у суда ну, она. Но добро. Я написал, чтобы ее, так сказать, эту запись не выслали немедленно. Добро, УСУ. добро. Ну все тогда, давай отдыхай, набирайся сил созвонимся позже и я хочу сказать что пока ты там был пять месяцев очень много народу звонило, интересовалось и поддерживали и спрашивали как еще можем помочь то есть не то что напрямую там с твоей женой или с твоими соратниками то есть и косвенно через меня пытались выйти и помочь тебе как-то многие многие просили звонили и во время прямых эфиров и в личку писали так что мы все тебя поддерживали и делали все возможное Благодарю за помощь. Я без, без помощи друзей я бы оттуда не вышел, это точно. Так что Благодарю. я очень благодарен всем тем, кто за меня, так сказать, боролся. Все, давай, набирайся сил, ждем тебя в эфире. Все, сейчас я тебе сброшу эти те самые две эти меню, там, девятый стол и общее меню. И сброшу тебе само значит, требование, которое я отправил, уже отправил, так сказать, к этой Шоковой. О безобразиях всех. И мою, уже говоря, составил исковое заявление в суд. Это сейчас тебе на почту, тебе все отправлю. Для всех. Все, давай, Антон, благодарю Давай, тебя. рад был тебя видеть. Я тоже.